Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема Человек и Бог. Мы очень часто ищем доказательства существования Бога. А можем ли мы найти доказательства существования себя? Можем ли мы Богу доказать, что мы есть? Мы очень часто не верим в Бога. Иногда верим, но недостаточно. Иногда верим, но когда нам от Него что-то нужно, мы веру теряем. Мы не знаем, куда молиться, куда ходить, чтобы нам помогли, кому кричать, как громко, чтобы услышали. Что мы делаем для того, чтобы Бог нас услышал? Что мы делаем для того, чтобы оказать Богу, что мы есть? Если вы ходите на работу, ждитесь под солнцем, рожаете детей, превращаете кислород в уголь газ. Это не доказательство того, что вы есть. Это лишь доказательство самой жизни. Вы просто проживаете, как и миллиарды, и миллиарды миллиардов людей до нас. Доказательство жизни это оставить след немыслимой глубины. След памяти людей, след, который был бы полезен многим поколениям. След, это значит, чтобы помнили веки, родные, близкие, их потомки. След, это сделать что-то полезное, что-то необходимое, что-то запоминающееся. Но если вы всего лишь живете, всего лишь дышите, передвигаете из точки А в точку Б предметы и свои тела, то разве это жизнь? И очень часто такие именно такие люди требуют от Бога доказательств Его существования, сами ничего не делая в жизни. Не показывая Богу свое желание жить, свое стремление. Не делая чудес для себя и для других людей в жизни, мы ждем чудес от Бога. Боже, покажись, где же ты? Ты меня слышишь? А слышишь ли ты вообще? А есть ли ты? А видишь ли ты меня? Очень правильный вопрос, есть ли я для Бога? Я есть для Бога, если я не просто молюсь, хожу в церкви, но живу по законам, общечеловеческим, святым, общепринятым, канонам, не убей, не укради, не лги и так далее. Вот тогда человек есть, вот тогда он будет на века, на тысячелетия. Вот тогда он есть для Бога, вот тогда есть Бог для него. Но если вы видите праздный образ жизни и вспоминаете о высших силах лишь тогда, когда вам плохо или иногда, когда вам хорошо, вряд ли он для вас есть, этот Бог. Потребность к нему появляется на смертном адре либо в тяжких болезнях, в тяжелых состояниях, при сильных серьезных проблемах, угрозах жизни, здоровья и так далее. И тогда мы верим, мы не ищем доказать существование Бога, мы просто знаем, что Он есть. Но когда этого не происходит, мы пытаемся разобраться: есть ли Он, где Он, почему Он, почему мне не помогает, почему мне так плохо, почему в моей семье смерти, болезни, проблемы, а у других, которые, возможно, даже в церковь не ходят, все совершенно иначе, радикально иначе. Мы теряем веру, но главное – теряем веру в себя. Так еще раз задайте себе вопрос. Может быть нужно найти наконец доказательства существования себя, а не Бога? И вот когда вы найдете это самое доказательство существования себя, уж поверьте, доказательство существования Бога появится в ту же секунду. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.